То есть это такая своеобразная игра, все участники которой действуют по заранее договоренным правилам. Ошибка Дональда Трампа, что он излишне увлекся этой игрой, перейдя определенные границы, чем и настроил против себя всех остальных участников процесса. Ну и вообще, игры играми, а когда погибают люди – это уже нехорошо. В принципе, я эту последнюю клоунаду Дональда Трампа хорошо понимаю – он желал сохранить свою лидерство в республиканской партии. Он хотел показать всем, что обладает поддержкой народа, и возможно рассчитывал через 4 года снова идти на выборы. Но методы для своих целей он выбрал очень сомнительные. Американские президенты и раньше подавали иски в суды, и раньше спорили и пересчитывали голоса. Это все находится в рамках привычной традиции. Но если после того, как ты проиграл все суды, ты упорно продолжаешь долдонить о фальсификациях на огромную толпу народа то это уже подрывает устойчивость системы. Справедливости ради, Дональд Трамп не призывал народ штурмовать Капитолий. Он внятно и четко говорил о мирном протесте. И естественно, что этот момент многие пропагандисты сознательно опускают. Таким образом, Трамп призывал протестовать мирно. Но у толпы свои законы. И человек, который считает, что он способен управлять такой массой народа, сильно преувеличивает свои возможности. Да и вся речь, если ее внимательно прочитать, я там оставлю ссылку в описании. Вся эта речь она довольно подстрекательская. Она способствует разделению народу и углублению противоречий. И она подрывает авторитет всех основных американских институтов: и выборной системы, и Конгресса, и судов. А по правилам игры Дональд Трамп на этом этапе уже должен был признать свое поражение. И призвать к единению народа. А он вместо этого разжигает протест, не опираясь ни на какие законные основания. Ведь все суды он проиграл. А значит именно президент Америки сейчас главный нарушитель закона. Короче, дедушка Дональд, как азартный игрок, слишком заигрался и не сумел вовремя остановиться. Результат мы все знаем, и он печален. Погибли люди, погибли абсолютно ни за что и без всякой цели. Потому что ни в каком случае у них не было инструментов, чтобы что-то изменить. Ну и как должна в таком случае поступать демократия, если кто-то, пусть даже и президент, начинает гнать откровенную пургу. А у демократии есть масса инструментов его остановить. Именно потому что президент Америки он никто и звать его никак. Эта должность, она не зависит от личности. У него нет никакой безграничной власти. И чтобы его приструнить, не нужно устраивать никаких революций. Методы могли быть намного более жесткими. И импичмент в крайний случай провернули бы в кратчайшие сроки. И судебную неприкосновенность сняли бы, и в тюрьму запросто посадили бы. Но там, как запахло жареным, наш герой понял, что хватил лишку и начал произносить правильные речи, чем не спас бедных погибших людей, но чем, возможно, спас себя. И поэтому в тюрьму его, может, все таки не посадят. Но попинают ногами напоследок с большим удовольствием, чтобы другим не повадно было. Теперь про отключение дедушки Дони от соцсетей, чем возмущались все, кому не лень. Вообще-то это уже давно должны были сделать его советники, его жена и дети. Но если у них это не получилось, то и Facebook, и Twitter имеют право регулировать контент на своих площадках. Существуют определенные правила, если ты их нарушаешь, тебя могут, нет, не расстрелять, тебе могут всего лишь заблокировать аккаунт. Это печально, но это не смертельно. Закон здесь не нарушается, тут как раз главный нарушитель это сам Трамп, который публично подвергнул сомнению о многочисленные решения американских судов. А руководители соцсетей как раз все делают в рамках своих полномочий. Если Трамп с ними не согласен, то он может подать иск в суд и там решать свои проблемы и оценивать моральный и материальный ущерб, который ему был причинен. Если мне завтра не справедливо снесут канал, я, конечно, ни в какой американский суд не пойду. У меня на это тупо нет денег. А Дональд Трамп парень не бедный. Раз уж он так уверен в собственной правоте, то легко мог бы устроить красивое судебное шоу. Но я подозреваю, что ни в какие суды он не пойдет. И вообще его карьера на данном этапе закончена. И он сам виноват, что именно так все и получилось.